Добрый день, глубоко уважаемые коллеги. Но на самом деле заниматься предсказаниями вообще совершенно неблагодарное дело. Два года назад я тоже думал, что жизнь будет по-другому обстоять. Тут в Китае новости пришли. Поэтому, в общем, ну так, некоторые соображения попытаюсь представить. Но вот, чтобы понимать, от чего мы на сегодняшний момент отталкиваемся, ну да, в первой линии терапии для метастатических больных у нас платина с торпиомединами есть. Да, появилась новая опция с ниволумабом у больных с высоким уровнем экспрессии ПДЛ. Вторая линия терапии вроде не остается, ну и вырисовывается третья или даже четвертая линия терапии, когда наконец трехлорезин-типерацил в нашей стране появится. И, в общем, роль таргетной терапии тоже, на самом деле, то пока крайне минимальная. Доктор Сузума в первой линии лечения. При этом мы до сих пор, в общем-то, не знаем, какой режим химиотерапии в первой линии это лучше, двойные или тройные комбинации, и на сегодняшний момент идет несколько исследований третьей фазы, которые сравнивают триплеты с дуплетами. И хочется верить, что триплеты, как и при колоректальном раке, покажут все-таки преимущество с точки зрения продолжительности жизни. Но на сегодняшний момент, в общем, у нас есть и та, и другая опция. И пока еще данных за то, что триплеты лучше, чем дуплеты у метастатических больных, таких данных у нас нет. Но хочется верить, что мы... Эти результаты получить. И по большому счету, на данный момент мы уже четко понимаем, что возможности химиотерапии вышли на плато. И, конечно, если мы хотим дальше двигаться, новые химиопрепараты у нас не появляются последние лет 10 точно, то нам нужны какие-то, в общем-то, новые молекулы, таргетные препараты, иммунотерапии. И здесь перспективы вырисовываются, на мой взгляд, крайне интересные, связанные с публикацией двух исследований, рандомизированных исследований второй фазы, с очень надежными результатами. Первое исследование посвящено значению фактора роста фибробластов, рецептор фибробластов. В частности, при, при раке желудка мы можем определять гиперекспрессию МГФР частота варьирует в зависимости от популяции пациентов, в зависимости от стадии болезни. И если мы посмотрим на самые первые результаты применения анти препаратов в лечении рака желудка, то в общем-то в монотерапии, эти препараты показывают свою активность. И было разработано моноклональное антитело беморитузумаб, которое, собственно, и блокирует GFR-2B рецепт. На ASCGAI в этом году было доложено небольшое, но рандомизированное исследование, где были показаны крайне обнадеживающие результаты по применению анти моноклонального антитела в купе с фолфоксом, и мы видим, что у пациентов с, прежде всего, с гиперэкспрессией Fgfr. Хорошо, что это можно легко померить иммуногистхимический, не нужны какие-то сложные тесты, и мы видим, что имеется четкая корреляция от выраженности иммуногистхимической экспрессии и эффективности терапии. Сейчас идет исследование третьей фазы, но вот эти обнадеживающие результаты второй фазы позволяют, в общем, надеяться на то, что в самом, в общем, ближайшем будущем у нас появится еще одна новая опция первой линии терапии метастатического рака желудка. А, ну, э, кроме того, не смог обойти мимо и наши отечественные данные, которые были представлены Илью Тимофеевым на конференции ECR тоже в этом году, по применению другого FGFR-2 ингибитора, лофаниба, это не моноклональное антитело, а это... Низкомолекулярный ингибитор, который блокирует экстрацеллюлярный домен. У него такой необычный механизм действия. Обычно внутрицеллюлярный домен блокируется. И здесь, опять же, пока еще идет исследование первой фазы. Исследуется пока токсичность, но в принципе у одного больного был уже достигнут объективный ответ и контроль болезни у 75%. Поэтому, в общем-то, хочется верить, что и в целом этот подход будет полезен и эффективен, ну и отечественный препарат выстрелит тоже с позитивными результатами. Второе. А вторая точка приложения для таргетной терапии, которая мне тоже кажется представляется крайне эффективной, это а, клудин а, 182. А, клудин это белки, которые обеспечивают связь а, между мембранами эпителиальные клетки и эндотелиальные клетки и мы видим, что частота гиперэкспрессии клаудина в опухолевых клетках она варьирует в зависимости от вида опухоли, но в частности она достаточно чиста при раке желудка, что в общем-то и послужило основой для изучения антиклаудинового моноклонального антитела в лечении рака желудка и вот, опять же, недавно были представлены результаты исследования FAST, где пациенты в первой линии терапии получали комбинацию EOX плюс-минус моноклональное антитело антиклаудин-18. И здесь мы видим, что иммуногистохимия, иммуногистохимически не очень понятно, в общем-то, как мерить, что такое там, положительное, что такие негативные какой процент экспрессии считать в общем то за, за позитивное но в любом случае экспрессия клоудина достаточно чиста да? мы видим что даже если возьмем высокую экспрессию свыше 70% процентов клетках, то это в общем то каждый третий скринированный пациент. и если у больных с низкой экспрессией в общем добавление золби не привело к получению каких-то отдаленных результатов, то с экспрессией больше 70% при эксплуативном анализе была показана, был показан выигрыш в продолжительности жизни. Опять же, здорово, что а, это легко определяется иммунбесхимические. Ну и, Б, то, что частота достаточно высока. Это не 3,4%, это 34% пациентов. Поэтому, опять же, идет исследование третьей фазы, и, в общем-то, я тоже настроен достаточно так оптимистично на то, что это исследование окажется положительным. И таким образом у нас в первую линию терапии, если и анти-GFR-подход тоже будет позитивен, то можно надеяться, что через несколько лет, в общем-то, мы будем активно скринировать больных на терапию или анти-ФГФР препаратами, либо на антиклаудин моноклональным антителом. Кроме того, два года назад были представлены дальнейшие подходы по возможности воздействия на на данную мишень. Это карте-терапия и... Применение карт-терапии, мы знаем, что большей частью в настоящий момент она применяется в гематологии, но здесь, ну так скажем, предварительный первый опыт применения карт-клеток, которые химерный рецептор которых связывается с клоудин-18-2, мы видим, что у большинства больных удалось достичь уменьшения в размерах опухоли. Поэтому тоже интересный подход, может быть, и с этой стороны удастся, в общем-то, если говорить о современном, опять же, возвращаясь к современному состоянию проблемы, то ну, мы видим, что у нас провалились, в общем, рак желудка явился таким кладбищем для многих таргетных препаратов, особенно в первой линии лечения, пока вот у нас формально зарегистрирован один тростузумат. И, в общем-то, в первой линии мы его применяем, во второй линии мы знаем, применять его никакого смысла нет. Но этот год ознаменовался публикации предварительных данных о крайне высокой эффективности добавления пембрализумаба к стандартной комбинации тросозумаб и цисплатин с в первой линии лечения. Я напомню, что год назад были представлены два исследования второй фазы с крайне высокими результатами. Одно исследование было сделана на американской популяции больных, второе было сделано на азиатской популяции больных. но ну и там, и там просто фантастические результаты. Частота объективных ответов 77%, 90%. А ПФС больше, чем в целом продолжительность жизни в среднем у больных метастатическим раком желудка. И, конечно же, столь обнадеживающие результаты легли в основу проведения исследования третьей фазы. И сейчас на АСКО пока представлены результаты только по непосредственной частоте объективного ответа. Мы видим, исследование уже закончено. И я думаю, что в ближайшее время, может быть, даже на ЭСМО, мы сможем узнать какие-то предварительные результаты с точки зрения выживаемости, где к тросозумагу и капоксу или там, второперимидинам с платиной добавляли был плюс-минус пембролизумаг. Но если вы посмотрите на непосредственную частоту объективного ответа, опять же подтвердились если результаты, вышеупомянутых, но исследований второй фазы, абсолютный прирост в чистоте объективного ответа составил 23%. И, в общем, столь обнадеживающие результаты легли в основу того, что FDA в апреле зарегистрировала данную, дала ускоренную регистрацию для данного подхода, первый линии лечения для HER2 позитивного рака. То есть на сегодняшний момент FDA рекомендует к стандартной терапии э, дуплета плюс тарцузумаб добавлять еще пембрализумаб. Хотя, э, в общем, мы пока не имеем никаких данных о отдаленных, э, никаких отдаленных результатов. Но в общем-то тоже э, хочется верить, и в общем-то у нас есть, э, ну не знаю, на мой взгляд не меньший шанс, чем 90%, что это исследование окажется позитивным. И таким образом у нас значительно расширятся возможности первой линии терапии ХИР-2 позитивного рака желудка. Если говорить о второй линии терапии ХИР-2 позитивного рака желудка, опять же провалилось, провалились все исследования по антихИР-терапии во второй линии. И лопатемия, и ТДМ, и Веролимус, и... Попытка продолжения самого трастозумаба после прогрессирования заболевания. Все эти исследования были негативны. И здесь а, крайне обнадеживающе, позитивно а, представляются результаты применения тростозумаб герокстиканом в третьей и последующих линиях. Мы видим, что в сравнении со стандартной терапией у больных, которые уже раньше получали трастозумаб, применение этого конъюгата трастозумаба с дирокстиканом, а, привело к достоверному увеличению продолжительности жизни и времени до прогрессирования. Это было, это было относительно небольшое исследование второй фазы, но а, столь высокие а, полученные результаты а, и регистрация, кстати, тоже данного показания FDA говорит о том, что в, общем -то, в ближайшее время данный подход у нас в станет а, стандартным для второй, для третьей линии терапии, когда препарат появится в нашей стране. Но и опять же крайне интересна возможность Интеграция этого препарата уже в первую линию лечения идет идет на сегодняшний момент клиническое исследование. И хочется верить, что терсузумап стекан окажется более эффективен, чем стандартный трасузумаб в первую линии лечения. Другое дело, что по-видимому им придется теперь в качестве группы сравнения сравниваться не с обычной химиотерапией трасузумамом, а теперь еще с комбинацией с пембролизумабом Поэтому не знаю, будет ли изменен будет ли изменен дизайн этого исследования. На сегодняшний момент идет исследование третьей фаза. Но кроме того, что транзумабдерустикан показал эффективность при стандартных HER2 позитивном раке желудка, в этом исследовании была еще небольшая когорта, было две небольших когорты с формально HER2 негативным раком желудка. И многие химические два плюса, но лишь минус. Те, больных, те больные, которых мы все время отсеиваем. Одно здесь у этого препарата механизм действия-то другой. Это не просто связывание блокада только рецептора, а по сути дела это целевая доставка химиопрепарата. И пусть даже фиша фиш отрицательная, то есть у нас нет амплификации и формальной мишени для самого, точки приложения для самого тросозумаба, но тут задача тросозумаба-то другая, просто доставить химиопрепарат. Мы видим, что была достигнута частота объективного ответа 37% у больных, с формально хер2 мало ну так слабоэкспрессирующим раком желудка поэтому в общем то тоже хочется верить что при подтверждении этих данных на в, ну, в последующих исследованиях у нас расширится наша возможность антихер2 терапии не будут ограничиваться 15 процентами 2 позитивного рака желудка но и для слабоэкспрессирующих пациентов тоже. Если говорить об иммунотерапии, то, конечно, этот год, вот это стандартное исследование, это здорово. То, что теперь это вошло в клинические рекомендации, добавление неволумаба, химиотерапии к фолфоксу или кселоксу больных с высокой экспрессией PDF, CPS5, увеличивает продолжительность жизни, увеличивает частоту объективного ответа, это открывает крайне большие перспективы с точки зрения интеграции это возможный в неодювантную химиотерапию. Но здесь мне представляется, что в будущем крайне важно сделать дальнейший поданализ. Дело в том, что 60% больных имели экспрессию CPS больше 5. И, конечно, напрашивается, учитывая такое количество больных, напрашивается дальнейший поданализ. Возможно, что выигрыш сосредоточен будет в более узкой группе больных. Не, не 5-10%, а возможно больше 50%. А может быть больше 50% мы сможем назначать одну иммунотерапию. В общем-то, мы пока, мы пока это не знаем. Поэтому, в общем-то, хочется опять же видеть такой взгляд в будущее, что нам представят... Под анализ этого исследования, и может быть мы сможем как-то еще заузить эту группу больных раком желудка, которые будут получать максимальный выигрыш добавления иммунотерапии в первой, линии, в первой линии лечения. Где еще возможно, каким образом мы можем еще улучшить результаты иммунотерапии, потому что рак желудка все-таки классический, в поздних линиях эффективность иммунотерапии низка? Это попытка комбинации. Для нас два года назад как бомба просто как разрыв бомбы это была публикация представления данных исследований рега нива где скомбинировали рего фенипс с баба японские коллеги получили фантастические результаты рефрактерных больных при раке желудка 44 это большей частью пациенты, которые уже получили не менее трех линий лечения. В общем, результаты оказались настолько хороши, что им, конечно, никто не поверит. При колоректальном раке, нужно сказать, проверочные исследования провалились, и дальнейшие исследования не показали этой эффективности. А вот, если посмотреть на исследования при раке желудка, то год назад были представлены результаты. Такого же подхода, риграфиниб с неволумабом, но уже не на азиатской популяции больных, а на американской популяции больных. И здесь, если мы посмотрим, то в принципе мы видим, что стабилизацию заболевания, то есть контроль болезни удалось достичь у 70%, и медиана времени до прогрессирования 4,3 месяца. В общем-то, эти результаты выглядят более перспективно, чем монотерапия, регрофинибом, о которой только что говорили, потому что препарат, все-таки на нем э, и в колоректальном раке, и в раке желудка процентов 60 прогрессирует сразу же при первой оценке. Поэтому я не знаю, что сказать, идет ли сейчас исследование третьей фазы, и получим ли мы какие-то другие результаты, либо, может быть, дойдут еще дополнительные небольшие исследования вторых фаз. Но, в общем-то, вот этот результат в медиане 4,3 месяца тоже открывает новые возможности для применения э, и для комбинации с него ума. Поэтому, возможно, вот что-то в этом есть. В общем-то, биологическое обоснование антианги... э, комбинации антиангиогенной терапии и иммунотерапии э, они имеются. Э, э, если говорить о роли прецизионной медицины в лечении рака желудка, то здесь я достаточно пессимистично смотрю на наши перспективы. Э, вот, пожалуйста пример тысячи пациентов из Нью-Йорка, которым был сделан foundation One тест. И из этих тысячи тестированных больных лишь 38 получили по результатам этого тестирования какую-то таргетную специфическую терапию, которая не была approved FDA. И из этих пациентов лишь трое имели какой-то длительный ответ. Если мы посмотрим, то на тот момент это главным образом была иммунотерапия, при MSI-High просто на тот момент это не было утверждено FDA. Таким образом, мы видим, что вот это возможно... широкое генетическое тестирование мультигенными панелями при раке желудка какого-то будущего на сегодняшний момент, в общем-то, этого я не вижу вот применения в ближайшие годы в качестве, в качестве рутины. И заканчивая, какие перспективы? лекарственной терапии при, при операбельных стадиях, нужно сказать, исследований это достаточно маловато. У нас сейчас есть несколько исследований третьей фаз, которые изучают роль добавления доцитоксела в адюванте, потому что мы знаем, японское исследование позитивное было, что доцитоксел в адюванте полезен. А, и до сих пор мы не знаем, что лучше не адювант. То есть переоперационная терапия или же адювантная терапия, азиатский подход, на сегодняшний момент тоже идут исследования, и, в общем-то, хочется верить, что переоперационный подход победит. Ну, хочется верить, что один из этих подходов, по крайней мере, победил. Да? Ну, и у меня как-то душа больше лежит к переоперационной терапии. И также мы пока не знаем, нужна ли адевантная химиотерапия при достаточно ранних стадиях Т1, Б, Т2. Выживаемость при этих стадиях тоже невысока. И поэтому здесь тоже идет рандомизированное исследование. И, возможно, мы в ближайшее время узнаем результаты, нужно ли нам начинать адевантную химиотерапию при более ранней стадии. К сожалению, на сегодняшний момент нет ни одного исследования третьей фазы, текущего, по изучению полной неадевантной химиотерапии. Мне хочется верить, что данный подход, как и при других опухолях, в ближайшем, ну в каком-то будущем должен, должно стать стандартом. Мы сейчас уже знаем, что при раке желудка нет четких данных о том, что в рамках переоперационной терапии, послеоперационная терапии вообще-то полезно, и главный выигрыш таким вот, по видимому, сконцентрирован за счет не адювантного этапа, а за, за счет первых четырех флотов, и поэтому, да, Скорее всего, мы придем к тому же, что мы уже приходим при многих других опухолях, что если вы проводите лекарственную терапию при раннем она должна быть полностью неодеванной. Но, к сожалению, нет ни одного исследования третьей фазы, даже текущих на данный момент. Поэтому в ближайшее время мы ответа на данный вопрос не получим. Но и явно нужны исследования по интеграции антител в первой терапию. Вот идет исследование Матехорн, Хотя Дурвулумаб, наверное, чуть-чуть не тот препарат. Хочется верить, что... Компания БМС проспонсирует исследования и сделает аналогичные исследования с невогумабом в первой линии лечения. То есть не в первой линии лечения, а в переоперационной терапии. Ну и явно, конечно, в неодювантную терапию нам нужны исследования по интеграции тросозумаба. На сегодняшний момент мы так и не имеем ни одного исследования которая бы говорила нам о том, что полезно при проведении пероперационной терапии добавлять антихертерапию. Мне кажется, что это очень позорно для мировой науки, что мы знаем о пользе тростузумаба в живут уже столько лет, но до сих пор не было сделано ни одного толкового исследования. Было исследование тростузумаб с перстузумабом, совершенно бессмысленная комбинация, только высоко А хотя бы тростузумаб, или же сейчас мы знаем, что пембролизумаб с трастузумабом неодюван, но это явно напрашивается, и я уверен, что учитывая столь возрастающую частоту объективного ответа, данная комбинация будет полезна в пероперационной терапии HER2 позитивного рака желудка. Поэтому, в общем-то, прогресс у нас есть в лечении рака желудка. В общем-то, он даже, наверное, несколько лучше, чем у этой собаки в попытке победа. Ну и заканчивая голосованием, как меня попросили, в общем-то, вот хочу спросить. У слушателей, а с какими вообще лекарственными ну, препаратами, группами препаратов вы видите перспективы а, существенного улучшения результатов лечения рака желудка, ну вот в ближайшие, допустим, пять лет? Кто-то думает, что все-таки это будет за счет химиотерапии новой какой-то, кто-то за счет таргетной терапии, иммунтерапии, а, ну или, может быть, есть хорошо информированные оптимисты, которые в перспективы не верят. Поэтому, пожалуйста, голосуйте химиотерапия 14 таргетная терапия 36 процентов, иммунотерапия 39 процентов. В перспективу не верю 11 участников проголосовало именно так.